Всем здарова, ребят, с вами опять я, Ванек. и мы с вами продолжаем проходить слипин Докс. Спящих псов. Сегодня среда, вчера я не записывал, нет, точнее, вчера я записывал, было поздно уже. Сегодня среда, сегодня я не записывал, получается. Сюжет? Вы не представляете, какой-то сюжет, честно говоря, основной сюжет. Продолжить игру, ага. Продолжим. Вы можете обращаться к биографии с в процессе власть данных с помощью своего мобильника. Ну, это то мы все знаем. Так. Не, ну, так. Отчеты. Посмотрим. Файл DPSV, DPSV, DPSV, Отчет все. Тут закрыто на Backspace назад, на Backspace у нас, на Backspace назад. Я говорю. Практически... Короче, это практически, ребят, Row, Только Сейнсроу засет. Извините, друг. Вот кинохапки. не не не не не не не не не не не не не вот не вот. не вот не не Желаем приобрести время. Так, нет, стоп, она. Тап надо? Не, надо посмотреть, как... Ближе вот сюда, вот. Туда отвлекить полицейский тут на обмане далеко не уедешь. Нет, ну, первым делом, вот сюда, вот... Вот сюда, вот, поедем, короче, вот к отвлекить полицейский Это задание желтое, а желтое задание тоже надо выполнять. Потому что желтое это практически синее, а синее это... Полицейский задание, короче. Едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем. Тут левостороннее движение, поэтому.. Почему тут левостороннее движение, не правостороннее? Потому что ну.. Эм, 5, 5 секунд. Эй, а, стоп, а, я выйду, я помолюсь немножко тут на алтаре. Так, я... Это... Хочешь расслабиться? Right. Ладно, давай, the мне the это... Поможет, наверное... Хорошо, а хорошо, ты не пожалеешь, красавчик, я обещаю. Ай, секси, бэйби, не пожалеешь, бэйби. Возвращайся скорее, бэйби. Она так сказала. Ну я чё, я, я как, а как я могу? Ой, нет, стоп. А может быть час, кстати? Тут вот, вот в алтаря. Так, нет. Видимо, я в этом алтаре уже был. Наркокрах. Ход притона Лелу Май. А мне не надо. Я не наркокрафт по -моему. Я сейчас на задание еду, вообще. Точно, можно же и здесь, блин, ну здесь на такси надо. А это гонки, блин, ну ладно. Ладно, на этой тачке поедем. На это, на этом, на мостке. Да, не, ну, ладно, тогда начнем заново эту миссию Потому что, ну, я, честно говоря, тут не понял, как надо делать Тут же не срезается, точно, забыл, извиняюсь, ребят Три, два, один Гоу я думал, где можешь срезать, там можешь срезать. Если можно срезать по дороге, я свеж по дороге, короче. Видите, так... Ай, ай, блин! Съехал, блин. Начать гонку заново на Enter. Ага, на Enter я жму. Не на Backspace. Идёт на относительно. Верность, благоразумие. Мне нравится, как ты мысль. мне нравится, как ты думаешь. Не, с самого левого стоит. На мини-карту. Смотрим, короче. Чтобы как в тот раз не обликаться. Я второй... ...вадцать... <Reid> Я первый! Ммм, да достал ты Я первый! На первом месте я. Ага. Ну, если бы можно было бы тут ездить по обычной дороге, то я бы реально бы срезал тут и все. Ай! Второй, а ты. Не, не. Не шестой хотя бы. Не пятый. Третий, так, второй. И пим-пим-пим-пим. Первого. Пим, пим, пим, пим, пим, пим, пим, пим, третий. Опять же, третий. До второй сейчас. И до первого. Пять треть, черт. До второго. Ну ничего, тут срежу. Хотя нет, что тут смысл... А смысл срезать? Тут если первый, ух, все я на первом месте. На сейчас на первый должен финишировать. Опять на втором, черт. На третьем теперь. Теперь третье место. Опять на втором. Нет, да первым мне не дать браться с место. Блин. Видимо, надо мне эту миссию отменить, потому что ну, я тут реально, ну, как бы не то не все делаю, не то делаю, не все делаю, не могу я, ну, не могу очень недолго я в этом задании делать. Так, на натап. Дело сорви головы. Это я тут. Эм, мне нужно сюда. Э, здесь гонки. Так, не, здесь тряска шоссе, так сюда надо так это ну так этот рязка шоссе это шаулинс переполох это так высокая скорость это смерть от тысячи порезов это все второстепенные задания ребятки это все второстепенные задания сейчас основной токсини есть Только синий сейчас основной мисс, Основные миссии и все. Пока что. Ну или может быть желтый и зеленый. Без лица, потому что ну, не хочу. Так. Сейчас, друг, дорог. Фоткиндуй mm, так. да Капл, на Эмм, Туэрн, Брейн, Неровный грузовик, Юнайт, Или машина громила из триады, так. Катер, картер, заряженная полицейская машина, и все. Ладно. Тону. Тут уж не особо гонять не Вей. господин. А где господин, а? Тебя я так, такого не слышал особо, чтобы ты ко мне на имя обращался. Направо вроде, да. Вроде бы направо. Сейчас, на... ну, если... Yes. Я, я в основном... По основным заданиям я, ребят, если у меня будут гонки, то я не буду гонки в гонки играть. Так, хорошо, ребят. Мы в, России, мы в, так, в городе у нас это вообще во всей стране призна правостороннее движение. Но... А тут, видать, левосторонний. Ну, ладно. АЛ-197ТНР. Это моя тачка. Это если я быстро еду и без этих... без столкновений, то тут это считается время. Желтых заданий нет, короче, я их всех прошел. А вот тут вот есть один парень, которого я, честно говоря, не очень сильно люблю. Одна группировка вот это вот. Вот я вот их хоть не очень сильно обожаю. Так, стоп, выходим. Берем вот эту штуку. Так, а чё тут? Не мне надо всё тут зачистить. Собственно, если так оно и надо, то... Блин, тут. То... Ну ладно. А как же другую дверь закрыть? Вот, закрыл. Нормально, хорошо, way. Так, стоп. <Слыш> вот против вот этих вот ческоворес сражаться <Слыш> смысла нету. передавил бы всех вот ну ладно если они сами хотят просятся чтобы я их не давил то я их буду нет я их все равно буду и так так давить вот реально ребят они сами вот как бы и просятся их хочется и просится, чтобы их передавили В этом Гонконге, в основном, короче, не знаю, как в, в, в обычном Гонконге, но в этом Гонконге вот тут вот как бы только эти, тот приступных группиров, короче. Я же вроде как, если так посудить, то у меня же персонаж тут внедренный полицейский, Вэй. А, тут он. Сейчас так, только ты один остался, пухляш. Пухляш. Ну да, вроде, только ты один остался, и все, все. Ух. Все нормально, хорошо. Это ч. А, нет, тут я был, я тут точно. Я ж тут упирал, как помню, дело было. Нет, садись, Вэй. Вэй, да сядь ты. Да сядь ты, Пэй. Благо он успокаивается быстро. Немножко этих... Эм... эм дорог. Немножко переехал но ничего себе. тут левостороннее движение поэтому я по левой стороне еду ну, да я как в гонках потому что ну эта тачка на ней эта тачка быстрая на ней невозможно не гнать вообще -то. кашпета на ней невозможно не гнать ребят эта вот тачка, она вроде практически гоночная. На ней ваш пет, ну, вы сами попробуйте, короче, тут на 50 километров в час поехать на этой тачке. Попробуйте. У вас не получится. У вас, вы будете выжимать все 120, или 150, все 150 километров в час будете выжимать, короче. Central, мой район. Вы вот 100% будете выжимать все 120, даже не, даже не 120, а 190 или 200 там, тысяч. Ай, ай, ай. 563 тысячи, ну... Но... 563 тысячи, 200 Так, стоп, а тут чё? А, тут вы, ребят. Ну что то как-то я подумал, тут передавливать пацанов, это вообще как-то, как мне кажется, ну, стыдно быть таким. Поэтому я выйду, пожалуй, и пойду, пойду, пойду, пойду вот здесь вот. Эту штуку подниму. Это сейф. Кстати, тут. Тут нормально, тут не взломанный. Тут один из 30. Это в центре, центрально тут. Это тут. В центре один из 30 найдено, сейф. Эх, починили бы мне эту машинку, я бы, был бы рад, сказал. Может, спасибо там кому-нибудь. Вот, все на задание приехали. На задание... А где этот парень? Эйс. Ну, давай. Фрэйбола пытается нас видеть. Он с ума сошёл! Он... Чёрт! Добрись до центра антенн, чтобы начать отслеживать. Так... Не можешь самое главное. Ну, ладно. И центр, чтобы начать отслеживать. Ай. чтобы начать? Так, подключение, подключение закончено. Так, Центрл, эм, алло, эй, алло, есть кто тут? Алло, алло, алло, <сёк витки> алло, начать с контрольной точки да тут что-то видимо я что-то не то сделал поэтому ну как бы ребята всем давайте всем до скорых встреч увидимся с вами в следующих эпизодах sleeping dog пока пока давайте да Сохранить, запустить так сохранить хранить на э, вот этот вот. Без труда, как говорится, не выловишь, ничего не сделаешь Короче, давайте, ребят, давайте, до скорых встреч, Sleeping Dogs. Это пока.